Всем привет! Меня зовут Петрухин Алексей. Я являюсь профессиональным сварщиком в аргондоговой сварке. Сегодня у нас на обзоре сварочный аппарат от компании Kempi MLS 2300 ASDS, а также сварочная горелка, новая разработка от компании Kempi Flex Light. Аппарат оснащен функцией TIC, либо аргон дуговой сваркой на переменном токе функцией Mix, на постоянном токе с отрицательной полярностью. Также в этом аппарате есть функция электродуговой сварки, либо функции MMA на постоянном токе с положительной полярностью, на постоянном токе с отрицательной полярностью и переменный ток функции TIC имеется управление кнопкой горелки 2 такта, 4 такта, мини-лок, 4-лок. Есть как бесконтактный поджиг, так и контактный поджиг. Функции синергик функции пульс функции Spot и микротек Данный аппарат еще оснащен... Сохранением нужных вам параметров. Для чего это применяется, когда вы свариваете, свариваете одну и ту же деталь, но с интервалом времени, там месяц, да, сегодня вот вы делаете 200 штук, вы делаете какую-то другую работу, и после попадает опять эта деталь, чтобы не искать нужные вам параметры, подбирать ток, прочее, прочее, прочее. Вы просто запоминаете и пользуетесь потом. Управление горелка идет либо с педали. Управление дистанционное, вы можете управлять сварочным аппаратом, находясь на расстоянии там, 16 метров. Какие есть горелки, но ну, с такого расстояния вы можете управлять, чтобы не, ну, не бегать каждый раз к сварочному аппарату. Предпродувка, либо после продувка, или просто продувка газом, позволяет сделать вам нужную подачу аргона Жмете, чтобы началась продувка, и выставляете нужный литраж. Перекрываю баллоны, жму на эту функцию, и из аппарата полностью выходит аргон. Не знаю, хорошо это или плохо, но я так делал. Также появилась новая горелка от компании Кемпи. Наконец-то на рынке что-то стоящее это не как у всех это на самом деле что-то другое чем же хороша данная горелка данная горелка с виду кажется литой, единый но на самом деле все не так вот это окончание оно изгибается и сама горелочка вот такая вот маленькая для меня она удобна, потому что садится в руку, ну хорошо садится в руку и управлять ей комфортно. Резина мягкая, пальцы врезаются в нее и не дают выскочить горелки. Вот. То, что этот изгиб, он хорош тем, то, что можно подлезть туда, где обычной горелка не подлезешь. У всех они здесь цельные. И бывают такие места, где ты будешь упираться, ну и не можешь туда просто подлезть. А здесь у вас появляется возможность подлезть туда. Минусы данной горелки. Когда я начал на ней работать, мне было дискомфортно. Потому что вот это мягкое место... У меня рука привыкла что здесь жестко и при поворотах вот эта вот ну горелка куда-то пропадает но ну, ну, со временем привык и все стало получаться нормально так что нужно просто катать катать катать на ней это принцип как ездить на машине всю жизнь ты ездил на механике а после чего ты пересел на автомат и тебе какое-то время дискомфортно. Но после э, этого ты привыкаешь и уже не хочешь возвращаться к старому. У меня в руках э, горелка серии TX-225G. Также есть горелка tx 305 F.A.V.F. Эта горелка отличается от этой, то что у нее есть водяное охлаждение. На данной горелке стоит евроразъем, что на этой, что на этой. Еще понравилась функция, не функция, а прикольная тема, это смена кнопки. Если здесь она плоская, то здесь она вытянутая, но это все идет в комплекте и меняется за пару минут. Здесь два болтика, откручиваете, вытаскиваете вот эту кнопку, ставите вот эту, и у вас получается возможность как можно ближе подлезть к деталям. Потому что концентрация руки будет намного выше, когда вы будете находиться к окончанию горелки, чем будете держать вот здесь. При этом она будет при малейшем колебании будет давать большие отклонения. Кто-то будет доволен. Я рад, что на рынке появилась такая горелка. Сегодня мы сварим с вами нержавеющую сталь, алюминий. И закатаем катушку. Так что вперед сварка на нержавейки на, на постоянном токе с функцией 4 лок. Делаю прихватки. всегда продувайте прикладки, потому что в дальнейшем это облегчит ваш труд. Уполнение тавровое соединение. Ток 150 ампер. 4 лока. Дуга стабильная. Управлять очень хорошо. Промбуем функцию мини-лок. Базовый ток ставим 150. Нижний ток ставлю 30, горячий старт 120 ампер, глаза данный момент 150 ампер, жму на кнопку, и он падает до 30. Жму опять, 150, жму 30 ампер, жму 150, жму 30. Удобная функция. Зажимаю кнопку, дуга гаснет. Мне кажется, данная функция будет очень хорошо, когда вы будете переходить с определенного места. Это будет угол, где вам нужно поменять положение вашей руки. Будет очень полезно. Бывает, нужно проварить в один проход. И очень тяжело сделать так, чтобы не прожечь металл. Нажав на кнопку, вы снизите ампераж и... Повернете руку так, как вам будет удобно. Сварка трубы. Прежде прихватываем. Газа. Стоит еще два такта. Поставлю на свои любимые четыре такта. Делаю четыре прихватки. Правильно, нужно сделать запилы. Я их сделаю. Но не сейчас, потому что я должен проверить горелку. Начиная с нижней прихватки. Глаза. Здесь идет как всегда Точнее как обычно Многие аппараты так могут Нашел до прикладки Глаза хожу до прихватки здесь я прибавлю на 20 ампер у меня было 132 ставлю 152 и продолжаю Останавливаюсь. провар идет хороший Продолжаем же на таких же параметрах все это дело сваривать. Горелкой управлять легко. Конечно, ничего не до конца привык. Но нормально. Работать можно. Сейчас, как ни странно, но горелка не тянет вниз. Как бы нету давления на руку. То, что вот это вот окончание горелки, оно не, не такое длинное. Ну, не тянет так, как с обычной горелкой. Ну, чуть-чуть полегче. Останавливаюсь. Не убираю. Горелку даю остыть. Смотрю на провар. Все отлично. Можно хоть так варить. Это без разницы. Но мне кажется ей будет удобно. Глаза. Руба закатана. Ну вот и настало время сделать вывод по данному аппарату. Сегодня с вами мы произвели сварку на нержавейке, алюминии, черной стали. Что хочется сказать про нержавейку? Мне понравились две функции. Это мини-лок, который позволяет функция позволяет вам перемещаться с тока на ток не прерывая сварочного процесса получается вы ставите верхний ток 150 как к примеру нижний ток 30 нажимая на клавишу вы перепрыгиваете с одного на другой ток где применить вы найдете сами и я думаю много мест где можно будет применить микротек на самом деле выполняет очень маленькие прихватки мне понравились на алюминии ничего нового в сравнении с какими-то аппаратами, ну, не увидел он, ну, сваривает, как все брендовые аппараты, так что здесь ничего нового. В плане черной стали, это была проверка не как самого сварочного аппарата горелки. Горелка показала хорошие результаты и мне понравилось. В определенных моментах, в пространственных положениях она помогала. Вот это вот окончание, которое сгибается, оно не тянуло и мне было удобно поднимать сварочную горелку. Повторюсь то, что вначале будет не очень удобно, но в дальнейшем вы к ней привыкнете. Так что вот за это прям зачет. Это стоящий продукт. Так вот, аппарат достойный, надежный. Если вы рассматриваете не на 2, а на 3 года сварочный аппарат, а на 10 и более лет, то данный аппарат очень даже хорош. В гараже будет стоять очень отлично. но ну, Выбирать уже вам. Это не аппараты до 100 тысяч, это выше и комплектующие, понятно, стоят намного выше и лучше. Из-за этого продлевается срок службы данного аппарата и никаких глюков и прочего, я думаю, не будет с этим аппаратом. Так что я порекомендовал бы этот аппарат профессиональным сварщикам потому что достойный, конкурент другим. Ну, а там уже дело за вами. Мне аппарат понравился, так что все. Я доволен его результатами. Все, спасибо тебе, то, что досмотрел видео до конца. До встречи в новых видео. Пока.